Здравствуйте! Вы смотрите новости русского мира. В студии работает Дарья Ковалевская. О самых интересных событиях недели узнаем прямо сейчас, в этом выпуске. Как изучают русский язык за рубежом? Мнение экспертов. Мы Достоевский. Акция к юбилею писателя. Аппарат Луна-25. Космическое событие года. А теперь более подробно об этих и других новостях. Об особенностях билингвального образования рассказали соотечественники из зарубежья. Учителя и методисты из русских школ провели большое исследование и выяснили, с какими проблемами в изучении русского языка сталкиваются современные школьники. Подробнее в нашем следующем материале. Отсутствие мотивации в изучении русского языка у детей уже далеко не редкость. Преподаватели русских школ за рубежом родители и методисты взволнованы, Заинтересовать ребенка и правильно устроить учебный процесс сейчас становится все сложнее. Марьяна Шевченко живет в Швейцарии и ведет свой YouTube канал уже более пяти лет. Здесь собраны все ответы на вопросы, которые могут потенциально заинтересовать молодых родителей. Особенно те семьи, которые не так давно переехали в другую страну. Родители часто, переехав в другую страну, стараются дома много активно говорить на том языке страны и страны окружения. В результате русский в принципе вымывается. А есть чувства четкие, конкретные правила, как поддерживать язык и так далее. Но для этого надо, чтобы родители их, а, знали, б, применяли и имели, самое главное, видение вот этой перспективы, зачем и как ребенку изучать язык. А язык – это инструмент для того, чтобы знать культуру России, знать, чувствовать вот сопричастность с Россией. Необходимо, чтобы ребенок попадал в такие ситуации жизненные, когда знание языка, знание культуры, история России дает тебе конкурентные преимущества. Об основных проблемах мотивации в изучении русского языка рассказали сами педагоги-родители. и В ходе экспертной сессии при поддержке фонда «Русский мир» участники Родительской национальной ассоциации провели анкетирование и выяснили, как можно помочь детям в изучении нескольких иностранных языков. Конечно, поддержка школ. Очень нужно, им не хватает с одной стороны кадров современных программ обучения, учебной художественной литературы, которые бы, например, билингвы могли читать самостоятельно без посторонних каких-то комментариев взрослых. Изучать русский язык детям билингвам не только нужно, но и полезно. Научно доказано, что у таких детей хорошо развит интеллектуальный потенциал. Для того, чтобы ребенку было проще освоить язык, педагоги советуют больше знакомить детей с культурой, а также приобщать к художественной литературе. Всех поклонников творчества Достоевского объединит акция к двухсотлетию писателя. Проиллюстрировать свое любимое произведение и принять участие в творческом онлайн-флешмобе приглашает Россотрудничество. Участники со всего мира могут создавать комиксы, рисунки и яркие фотоколлажи. По дню рождения всемирно признанного классика русской литературы, Россотрудничество запустило масштабную акцию для всех почитателей Федора Михайловича Достоевского. Чтобы принять участие, нужно создать иллюстрацию к знаменитым произведениям, записать видеоролик или нарисовать комикс с любимыми героями, а затем выложить публикацию в социальных сетях под хэштегом «Мы Достоевский». В интернете уже появились работы первых участников. Присоединиться к ним можете и вы. Конкурс продлится до 26 августа. Авторы лучших иллюстраций или других оригинальных творческих работ получат фирменные призы от «Русского дома». Лучшие повара из регионов России сразились на кулинарном шеф-батле и приготовили любимое блюдо Александра Невского. О том, без какого национального яства не обходился ни один княжеский стол, узнаем в следующем сюжете. Фестиваль славянского искусства «Русское поле» в этом году отмечает юбилей. Чтобы показать народные традиции, рассказать о промыслах, сюда каждый год приезжают хранители искусства со всей России. Но до открытия еще целая неделя. А пока лучшие кулинары соревнуются в приготовлении главного кушания фестиваля. Готовила я сегодня обжаренную манную кашу. Когда ты сварил неправильную манную кашу, ошибся, положил много, много манки, что ты можешь сделать, охладить ее. Она охлаждается достаточно быстро. Придать определенную форму, вырезать ее. И обжарить. Эта каша, получается, пришла мне из книги 1901 года. Она еще съять. Надо частенько возвращаться к вот своим истокам, потому что стажировки, там, обучение это одно, да? Это дает знание. В рационе русского человека издавна присутствовали различные крупы. Еще в Древней Руси кашу ели на завтрак, обед и ужин. Варили на воде, сливках и даже на конопляном молоке. Сдабривали кашу овощами, фруктами или ягодами. Известно, что именно русская каша была любимым блюдом князя Александра Невского. Удивить жюри и повторить те самые старинные рецепты – главная задача участников фестиваля. Во всех средствах информации, в интернете, в любых источниках указано то, что на пирах Александра Невского помимо там, пирогов, помимо дичи на столе всегда присутствовала пшеная каша с рыбой. Я взял пшенную кашу Замочил ее, приготовил отдельно рыбный бульон насыщенный, обжарил репчатый лук, добавил туда пряности. Ну и при подаче я кашу украсил кулинарными цветами и микрозеленью. Это современный модный тренд, который сейчас используют массово все шеф повара в ресторанах. Юбилейный фестиваль «Русское поле» пройдет 7 августа. Всех зрителей и гостей ожидает насыщенная концертная программа. Следить за мероприятием можно будет в онлайн-режиме. В честь 60-летия первого полета человека в космос наша телекомпания совместно с телестудией Роскосмоса продолжает рассказывать о последних новостях астронавтики. В следующем репортаже вы узнаете об одной из главных миссий Роскосмоса, которая стартует уже через несколько месяцев. В НПО Лавочкина продолжаются испытания аппарата «Луна-25». Миссия по изучению спутника Земли станет первой в современной истории нашей страны. Последний раз СССР отправлял аппарат «Луна-24» еще в 1976 году. В отличие от прошлых миссий, которые садились на экватор, новый аппарат должен прилуниться в труднодоступном районе с сложным рельефом на южном полюсе естественного спутника нашей планеты. Это и есть летная машина, которая отправится на Луну? Да, на 90% это та материальная часть, которая полетит к Луне. Мы сейчас находимся в чистовом помещении, где происходят электрорадиотехнические испытания изделия э, протолетного. Э, в рамках этих испытаний мы отрабатываем взаимодействие всей бортовой аппаратуры, как электрическое, так и логическое, управление по штатному радиоканалу. Масса летного изделия в заправленном виде 1750 килограммов. На борту будет установлены 8 камер, которые будут транслировать все этапы перелета, посадки, а также съемку панорам с поверхности.